Привет дорогие друзья, сегодня у нас очередной ролик, давно не видели с вами, сегодня решили перекусить и мы вам покажем дегустацию шаурмы в нашем городе, да, в городе где по вкуснее и покажем вам точки. Сейчас короче, что нам мы делаем? Покупаем... Три Ну, три возьмем, да, три точки да. возьмем каких-нибудь, которые самые распространены в столбах. Купим, приедем домой. И с закрытыми глазами я буду Елена Аркадина проверять. А в честь закрытыми то глаза. Потому что ты так более будет честный эксперимент. Честный в чем? Ну, в том. Ты так будешь видеть, откуда шурма. вдруг у тебя какие-то предпочтения к этой шурме. А так с закрытыми глазами у тебя вкусовые Слушайте, качества. С мужа фантазия бьет ключом да. иногда. В общем, короче, первую шаурму мы сейчас возьмем. Мы сейчас находимся у ценопада напротив апельсина. И вот, вот тут местечко есть такое шурма. Камеру специально не буду включать, там, а сначала куплю, ну, чтобы не спалили, что мы там снимаем и вдруг там будет это наоборот там больше, повкуснее, как говорится, шаурму делать. Сейчас просто подойдем, купим на углу, вот тут шаурма стоит, магазинчик такой. А следующую, где мы следующую пойдем? Я так думаю, что у Хапизова. У хапизова вот. на рынке, да, да? На рынке, да. И в центре города. Ой, в этом в юбилейном. В юбилейном. В юбилейном. Да, три точки будут, короче. Потому что эти все точки, они основные, основные но у них есть еще, как говорится, филиалы. В общем, одна на выезде, другая еще в одном месте. И хапизова вот здесь вот точка. А, нет, там точка. Здесь вот на выезде. Да, ну, в общем. Mm. Как купим и включим. Ну вот, ребятки, шаурма. Это будет шурма у нас под номером один. Такой Напротив пятерочки у нас. Сейчас Елена при Аркадии пойдет купить, закажет. Так, ребятушки, ну вот я немножко подснял там шаурму. Первый магазинчик наш. Он завернул фольгу. Да. Дома раскрою. Вот она в фольге будет, ребят. Это будет номер один образец, который находится на... Далеко от апельсина, цинопада, да. Советская на улица. Советской Так, сейчас я уберет. Сейчас поедем на рынок, да, получается? Попробуем сегодня суббота. Москва. Да. Так, ну что, ребятушки, подъехали к новому. К новой точке Шурмия. Это находится вот на рынке, ребята, вот вот там. Сейчас сходим с Еленой Аркадьевной и закажем вторую шаурму. Шаурма, ребята, вторая точка. Елена Аркадина пошла за ней. И ну вот, мы были во второй точке. Елена Аркадина еще и лепешечку захватила. Так, вот такая вот там шаурма, ребята, смотрите. То мы сейчас приедем сейчас сфотографируем. Будем пробовать, весь. Сейчас домой приедем и будем пробовать. А, сейчас еще третья точка у нас в юбилейном, ребята. Сейчас посмотрим, что там за шаурма. Короче, стоимость шаурмы, что в первом, что во втором, было по 150 рублей. Вот да. У нас опять в городе, он, смотрите, ребята, строят. Переделывают, парки замучились, переделывают. Теперь вот, вот этот вот, центральный, этот как он называется у нас, вот центр церкви. города. Да. Вот надо сходить. А не ехать ну, вот, вот понакупят папаша с ребенком Блин Это тоже такой же вид транспорта да. Потом, блин, будут Третья точка у нас будет шаурма Пятерочки, Ой. ребят Ладно, камеру выключаю чтобы Для чистоты эксперимента Сколько? 170 шаурма, да? Такие? Так, ну это была третья точка, ребята Вот такая шаурма В розовом пакетике, смотрите Такая шаурма, ее не перепутаемся, они все в разных пакетах и все по-разному упакованы. Стоимость этой шаурмы 170 рублей, считай дороже на 20 рублей, чем в тех двух точках, которые мы были. Сейчас, короче, приезжаем домой, делим эти все три шаурмы на две части, разлаживаем на три тарелочки, номер один образец, номер два образец, номер три образец. Закрываем Елене Аркадьевны глаза и она дегустирует и говорит какой лучший образец по вкусовым качествам и потом она мне также закрывает глаза и пробует вот А так обслуживание всех в трех точках короче было хорошее прямо все нормально мне все понравилось единственная цена уже цена уже в первых двух точках была по 150 а тут уже 170 вот, тут уже дороже. Так, ну ладно, ребята, включимся уже непосредственно дома и будем дегустировать. Так, ну что, ребятушки, приехали домой. Сейчас Елена Аркадьевна сделает бумажечки. Меня будут откармливать под номером один, номер два, номер три. Да. И я съем все. Не, мы сейчас решили пол шаурмы, короче, разрезать, потому что, блин, не сожрешь только шаурмы. Не знаю, не знаю. Ну, если Анна будет съесть, съесть, я сниму вам, ребят. Не считаем ничего. Так, ты мне доверяешь, чтобы я... Да. Да? Тогда я буду знать где, или ты мне тарелки просто переставишь в места. Так. Вот, как и жир. Не, потом я тебе глаза завяжу. Ты мне еще глаза завяжешь? Да. Так, это шаурма у нас. Качатуряна. Да, это номер третий. Вот, вот досочка тебе, зай, чтобы не порезать. Зай. Не порежу. Ой, как оно сразу. Нет, сочетать мне не надо соусами. Стоимость шаурмы 170 рублей, ребят, напоминаю. По цене уже она проигрывает. По цене она уже проигрывает. Сразу же вторую туда же ложи, зай. Второй кусок туда же ложи. Ну, так и так понятно. понятно Только ты с упаковки вытащи это, а по упаковке ты поймешь, что это. Блин, ну хорошую упаковку, Да, упаковано нормально. Придумал хорошо. Заодно размерчики посмотрим. Весов сегодня нету, ребята, по весам не посмотрим. Ну так, по размеру по, визуально. Зай, ну вон же доска. Доска. Сейчас тебе напишут, что ты все это... это так, хаппиза. это... номер два. Уровенька. Я уже по, по, по запаху уже и так понятно, что это вот. Так, вкусно пахнет. Сейчас, кстати, над Чтобы она тоже появилась. Так и Один. первое. А, ну, смотрите, как оригинально, чтобы тепло, теплая шурма была. Ну тоже надо с фольги Но... будет снимать, чтобы потом а по фольге мы сразу поймем. Скажу одно. Вот такая. Что уже по виду. Мне не Она меньше, да, получается? Ну, я не знаю, как меньше. Не ну, сейчас меньше. посмотрим. Она тоненькая. А, -а, а сама по себе. Видите, вот, вот этот потолще. Я только понадкусываю. все я есть на нова... вар. А я тебе сейчас так сделаю. Ну, вот такая вот размером она, в принципе. Ну, вот это потолще. Но она по запаху вкуснее. Вот это я не знаю. Так, ну что, завязываю миление Аркадийные глаза. Угу. А мы, а мы пока меняем тарелками Верчу, верчу, обмануть хочу Так, готова? Да, давай, давай. Любую так. Ага. Болось. Чего Болось. ты мне нос нужен? Волосинка ты не подглядывай. Я мне нос нужен, говорю. А -а -а. Но это, по-моему... Костик, не... Федя, не кричи. По-моему, один. Ты вкус, вкус. Это первый шурма. Ну, по вкусу мало. Как сказать не соуса. но не то для меня это не то. так <с ладно сколько баллов ставишь от 1 до 5 4 4 так давай следующую Вот так вот этот под номером 3 как, угу. как по вкусу? Правда ты не угадала, но ладно. Чё хапизов? Блин, вот не ну уже по вкусу вкус есть уже курцы есть и так все пойдет пойдет четверчку пойдет и что еще все где тарелка вот так ну дальше следующий образец Где, где большой кусок блин вот это по-моему хапизов <свист> даже пахнет вот, именно и курицей как надо угу. вот это номер два вот это номер два Угу. Надеть то, что нужно. Сколько оценочка? Пять. Пять? Угу. <сос> <сос> <сос> всех угадала. визов. <сос> говорю, у него запах уже вот именно насыщенный шурмы. Вот, вот, вот прям вот то, что нужно. Короче. Первый он, он идет как-то не туда, ни сюда. Вроде бы и курица, но недожаренная что ли, или какая-то вот вареная. Как-то мне не очень понравилась. Ну, тулетия как-то тоже она. Ну, для меня нет. Мне вот все-таки вот хапизма не больше всего нравится. Ну, на вкус и цвет товарищи нет, говорят. У всех свои вкусы, ребята. Но сейчас я поддержу. Потому что мы привыкли к этому. Давай. Так. Сейчас моя будет дегустация, ребятушки. Ребятушки, Ах, демократушки. демократушки. Ну, Но. господи. А я не вижу ничего, как завязывать. Да ты и без очков бы сидел, боже, ну, бы ничего принципе, не видел. Можно было очки да. ребята, и снять. И а так... он и так ничего не видит. Давай. Так, ну чего? Начнем. Ты только меня там. Ну, давай, давай. Давай где-то. Да-на. А. Так, я телефон свой беру, а то сейчас еще обгадит мне. Обгадит. Только ты нормально. Кусай. Ну. <смех> Ребята, если шурму скажут, да все было нормально. Не знаю, какой номер, но троечку. Mm. Ну, то это как-то мясо по вкуснее. Да, вот это получше. Четверочка. Такая. Ну какой номер? Не знаю. А с меня требовал номера сам не говоришь. Может первый? Ой, первый, второй, хаппи На рынке, да? Снимай вот давай. Вот Даш? это 5 баллов. Все понятно. Короче, ему на четвер... На... Троечку был первый номер Это который мы первый покупали Хапизовых ты Засрал на четверку, хотя это Хапизов. А это, который себе Олейнова да? да? Это я поставил Это ты пять поставил, хотя вот это Пять не тянет Ну это вот, закрытыми глазами Ребятушки ага. Вот такой у нас, ребята, ролик был Это ни в коем случае Это все наши вкусы, да, у каждого вкуса свои разные, ребята, так что не обижайтесь Там, вот ну и всем, наверное, заканчиваем ролик. Такой небольшой роличек был. Зайчик. Да. Спасибо. Всем пока. Всем Подъедуем. пока. А мы будем доедать. Дай, да, часть шурма-то победила -то в итоге? Для меня, конечно, хаппизово. Угу. У меня. <laughs> у тебя, а да. у тебя все. Ну, у меня получается... По цене, вот единственное, что шаурма по цене дорогая, 170 рублей, да. Вот так она для меня зашла как бы. Э, ну, все вкусы разные, ребят.